Кстати, ребят, показать вам немножко наш гранд-отель. Шутка, в котором мы проживаем. Гралчак. Море там. Далеки. Да, вид не очень здесь. Пустая территория, видимо. вот такой вот частный сектор дворик там кухонька маленькая парковка тоже небольшая обсерватория это улица Виноградарей вот там гора крепостная и немножко видно генуэрскую крепость. Вот такой вот частный мини-отель. Два этажа. у нас двухместный номер даже точнее сказать трехместный стоимость на сегодня у нас составляет 1000 рублей ну, в принципе здесь все есть необходимое: телевизор, интернет правда очень слабый холодильник, кондиционер Залузел. вот так мы проживаем мы уже здесь были позапрошлом году вот пока на этом все